Всем привет чтобы произвести на всех впечатление не обязательно делать что-то невероятное достаточно просто хорошо выполнять свою работу и в сегодняшнем ролике ты увидишь работников которые делают это идеально Чтобы погрузить этот 200-килограммовый срез, понадобилась бы целая команда рабочих, но этот экскаваторщик может с легкостью справиться сам. Азиатский шершень – одно из самых больших и опасных насекомых на планете, и вряд ли кто-то позавидует работе этого парня. Любое сверло нуждается в заточке, и этот рабочий знает как можно заточить даже самое большое из них. В следующий раз не удивляйтесь в магазине, почему цены на морепродукты такие высокие. Тот момент, когда ты очень сильно любишь домино и свою работу. По-моему, нет ничего невозможного, когда за дело берутся профессионалы. Если вы хотите у себя дома идеально ровный пол, то зовите этих парней, для них это не составит никакого труда. Вот как выглядит процесс сборки металлоконструкции на месте. Не переживайте, если вы проголодаетесь где-то на Эвересте. Этот курьер доставит вам еду, где бы вы ни были. Когда ты понял, как работает система и можешь делать сразу два дела одновременно. Электромобилям тоже нужны свои парковки и эти парни с легкостью могут их сделать. Кажется, что этот парикмахер издевается над лысеющим парнем, но на самом деле он знает, как можно незаметно скрыть его лысину. Я даже не могу представить, что должен сделать парень, чтобы произвести впечатление на эту девушку. когда ты уже не знаешь, где применять свои инженерные способности. Создается такое впечатление, что для экскаваторщиков нет ничего невозможного. Этот монтер нашел быстрый способ, как подняться наверх и не тратить много времени на подъем по лестнице. При помощи всего лишь двух инструментов этот парень может сделать блюдо для пирога всего за несколько секунд. Если бы этот парень не работал на стройке, то был бы, наверное, идеальным кондитером. Если вы думали, что у вас отличный парикмахер, то этот садовник явно его переплюнул. А ты тоже считал сколько кирпичей этот рабочий смог закинуть себе на голову? Кажется этот парень может сделать из шоколада все что только захочет. когда устала просить парня отремонтировать крышу и решила сделать это сама. Если вам надоели соседи, этот приятель может сделать забор всего за несколько минут. После просмотра этого видео ваш внутренний перфекционист точно будет счастлив. Кажется с помощью мойки высокого давления можно отмыть все что угодно.